Снова одинок, я сижу на кухне, тут так тихо я слышу, как сигарета тухнет. Недавно ты ушла, пока с душе тут был, и если честно про тебя... Я Когда-то были вместе Когда-то были вместе, заброшен тот путь Я помню те прогулки в парке под луной Когда грелась ты мне